Не бегая за тем, кто уходит. Того, кто приходит, не гони. Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. Если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Ячменю соседа вкуснее риса дома. Небо молчит, За него говорят люди. Никто не спотыкается, лежа в постели. К познанию нет короткой дороги. Какая душа в три года такая она и в сто. Карп, плывущий против течения, может стать драконом. Когда ты рассуждаешь о завтрашнем дне, крысы на чердаке смеются. Кончаются деньги, кончается и любовь. Баклажан на стебле дыни не вырастет. Благодарность помнит так же долго, как и обиду. В 10 лет чудо, в 20 гений, а после 30 обыкновенный человек. Видом богиня, сердцем ведьма. Выносливость лошади познается в пути, а нрав человека с течением времени. Из пороков самый большой распутство. Из добродетелей самое высокое сыновний долг. Не открывай сердце женщине, даже если она родила тебе семерых детей. Отцовскую и материнскую доброту ищи выше гор и глубже моря. Пришла беда, полагайся на себя. У других все кажется лучше. Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим. Пока Бога не трогаешь, Он не проклинает. Под ногами того, кто несет фонарь, всегда темно.